Ранее мы уже с вами разобрали функцию «Звонки», то есть мы поняли, что «Звонки» — это такой прямой способ соединения для выполнения определенных задач. То есть звонки можно совершить через раздел «Звонки», выбрав нам нужных людей, одного или несколько. И звонки также можно совершить через раздел «Чаты», то есть мы выбираем нужную нам беседу и в правом верхнем углу выбираем аудио или видеозвонок. А если же речь идет о собраниях или также иногда называют а, эту функцию встреча то собрание можно совершать через команды через каналы команд или собрание можно создавать и совершать через календарь давайте начнем с команд а, собрание можно назвать таким отличным способом для совместной работы в Teams. Собрание можно запланировать и можно создать прямо сейчас. То есть, если нам нужно создать собрание в рамках какой-то команды, в рамках нашего какого-то отдела, то мы открываем требуемую нам команду, открываем нужный нам канал, в правом верхнем углу мы нажимаем стрелочку вниз и выбираем, когда мы хотим начать наше собрание. То есть мы можем его начать прямо сейчас, а можем его запланировать. А когда мы планируем собрание или когда начинаем собрание прямо сейчас, то в канале появится новость о том, что собрание создано или запланировано. И все участники, кому доступен канал, могут присоединиться к этому собранию. То есть, если я начинаю в канале «Общий», то все участники этого, этой команды могут присоединиться к собранию. Если же я начинаю э, собрание в закрытом канале, а мы помним, что закрытый канал иногда может быть доступен не всем участникам, в зависимости от того, э, как вы настроили доступы, то к собранию могут э, присоединиться те люди, кому доступен этот канал. Давайте сейчас попробуем с вами начать собрание. Мы нажимаем «Начать собрание сейчас». Вам открывается вот такое окно, в котором вы можете как-то обозвать ваше собрание. Настроить вашу камеру. Если нужно, вы можете выбрать нужный фон. Можете выключить камеру, настроить. Устройство, звук, э, динамики и нажимаете присоединиться сейчас, чтобы начать или попасть в собрание. После того, как мы с вами создали собрание в рамках э, канала «Общий», мы напротив названия канала увидим значок такой камеры э, и отобразится новость о том, что собрание совещания дела началось. В этом же мы можем присоединиться к этому собранию, так как мы являемся участниками этой команды, и само собрание создавалось в этой команде. В этой цепочке, тут в комментариях будут отображаться все сообщения, которые отсылались в самом собрании. Здесь же в этой цепочке будет доступна запись собрания, если она производилась. Также по окончанию производится, формируется отчет об участии. То есть здесь мы можем тоже его скачать и узнать, кто был в собрании, кто отключался, кто подключался. Давайте с вами запланируем собрание. То есть если мы хотим запланировать собрание в рамках команды, в рамках какого-то канала, мы также нажимаем на стрелочку вниз напротив встречи и нажимаем «Запланировать собрание». Здесь мы переходим в окно, где нужно добавить данные для собрания, то есть указать название нашего собрания. Помимо всех участников команды, мы можем добавить каких-нибудь участников обязательных, указать дату, время. Если наше собрание подразумевает какую-то периодичность, Каждый день или еженедельно, то мы можем указать здесь чистоту нашего собрания. Здесь мы указали команду, наш отдел и канал общий. То есть в этой команде, в этом канале создаться наше собрание. Можно добавить расположение. Чуть ниже мы можем указать содержание нашего собрания, сведения, то есть может быть план. Собрание. Также мы можем создать параметры ответа, то есть запрашивать явку у обязательных участников. После того, как мы все заполнили, нам нужно нажать «Отправить». Уведомление о том, что человека пригласили к собранию, будет отображаться у тех людей, кто добавлен в поле «Обязательные участники». Также это собрание будет доступно всем участникам, в команде которой создавалось это, это собрание. Для тех людей, кто был добавлен в поле Обязательно участники», в календаре появляется пометка «О собрании», и через календарь они могут присоединиться к самому собранию. Также на корпоративную почту приходит уведомление о том, что их пригласили на встречу. В этом письме указывается дата, время, содержание собрания. Итак, таким образом мы с вами рассмотрели создание собрания в рамках команды. Сейчас мы рассмотрим создание собрания из-под календаря. Ну, то есть мы можем перейти в календарь и сразу начать собрание. Но имейте в виду, в таком случае, раз у вас собрание не привязано к какой-либо команде, о том, что вы начали собрание, никто не узнает, поэтому вы можете просто скопировать ссылку, выслать нужным людям эту ссылку, чтобы они присоединились и начать собрание. Также из-под календаря мы можем запланировать собрание. И это запланированное собрание также не будет привязано к какому-либо э -э, каналу и команде. Просто здесь мы можем добавить обязательных участников ввести фамилия, имя, отчество или адрес электронной почты. Все то же самое мы нажимаем «Добавить название», указываем дату, время, периодичность. Если собрание не привязано к какому-либо каналу или команде, то мы здесь не указываем это. И «Содержание». После того, как мы нажимаем «Сохранить», у нас появляется запись в календаре, просто нажимаем на эту запись и мы можем изменять параметры собрания или уже присоединиться, то есть мы уже можем начать заранее собрание. В изменениях собрания мы можем менять параметры. В этих параметрах мы можем указать, может ли участник миновать зал ожидания, кто будет выступающим. Здесь лучше добавлять определенных людей, если вы знаете, кто у вас будет спикер, они по умолчанию сразу при подключении к собранию будут выступающими, либо указывайте только себя. И потом вручную в самом собрании вы добавляете тех людей, кто будет выступать. Здесь мы Сразу по умолчанию также можем выключать все микрофоны, видео и реакции. То есть все будут присоединяться к собранию и у них не будет возможности включать микрофон, камеру или отправить реакции. Помним, что выступающий всегда имеет право включать себе микрофон, камеру, реакцию отправлять и также предоставлять доступ к своему рабочему столу. Нажимаем кнопочку «Сохранить» и возвращаемся в Microsoft Teams. Итак, таким образом мы с вами разобрали, что собрание можно создавать в команде, его можно создавать запланированно или прямо сейчас, и также собрание можно создавать в календаре, не привязываясь к какой-либо команде. ん